Пишите милый. Нервный у нас работа на транспорте. А чего тебе волноваться? Держи да покуривай. О, много вы знаете. Я 30 лет лоцманом был и никогда страху не знал. А здесь каждый рейс сомневаешься, Вернешься ты домой, а нет. Неужели у вас такая опасная река? Зачем река? Река у нас тихая. Вот проволока, ничего не скажешь, опасная. Ну, Вы, мол, не через сорок минут доставлять обязаны. Дверь. Что, что, что, что вы говорите, стихийный? Я говорю, человек, а такой стихийной трудоспособности. Товарищ Бывалов, можно к вам? Что, а в чем дело, невозможно работать? Товарищи, я вам русским языком говорю, товарищ Бывалов занят. Э, так что, что, что вы говорите трудоспособности? Я говорю, что я работаю под вашим руководством в течение пяти лет. За это время мы сменили 20 учреждений, с каждым днем все ближе и ближе подвигаясь к Москве. И вдруг в тот самый момент, когда до Москвы остается каких-нибудь 3-4 тысячи километров, такого человека берут и бросают на какую-то, на какую-то совершенно мелкую, кустарную промышленность. Нет, просто хочет сорвать и метать, рвать и Только я вам ничего не говорил. Каждую минуту жду вызова... Из Москвы. Из Москвы. Телеграммы нет? Еще нет. Действительно, просто хочется рвать и метать. Знаешь, что мне сейчас больше всего хочется? Ну? Исполнять все твои желания. Чтоб ты меня о чем нибудь просила, а я исполнял. Ты просила, а я исполнял. Ну, проси меня, что хочешь. Знаешь, приходи сегодня от 4 до пяти на нашу репетицию. От 4 до пяти не могу. Почему? У меня у самого репетиция. Ты обиделась? Никак. Знаешь, почему? Потому что теперь твоя репетиция, твоя репетиция. А что вы сегодня а? репетируете? Что вы сегодня репетируете? Вагнера. Чучесика, ты обиделся? -ка? Никапельки. Просто ты не понимаешь классической музыки. Ты посмотри, как это замечательно. Смерть Изольды. Те тубы, Раз-два. Раз-два. Ну, тут паузы сорок семь тактов, мы их играть не будем. Почему? Что ты скажешь о смерти Изольды? Очень уж долго помирает. <с상> Классический. <с상> да так что-что-что вы говорите, выдающийся работник. Я говорю, что такой выдающийся работник. Товарищи, закройте дверь. Ну, товарищ Бывалов, вы войдите в мое положение. Еще раз повторяю вам, что ежеминутно жду вызова из Москвы. И заниматься пустяками не имею времени. Вы послушайте, звук какой. <как> Прямо как из бревна. Звук. Играть надо уметь. Да я 50 лет играю. <как> а такого звука не слыхал. Товарищ, у нас массовое производство. И заниматься каждой лайкой в отдельности я не имею возможности. Понятно? Скажи, Алеш, тебе никогда не хотелось сочинить что-нибудь самому? Самому? Никогда. Если бы я знала музыку так, как ты, я бы все время сочиняла. Ха -ха, у тебя бы ничего не получилось. Почему? Потому что ты письмоносица. А не композитор. Что ж, ты считаешь, что письмоносица ничего не может сочинить? Конечно, не может. А вот сочинила. Что сочинила? Песню. Кто сочинила? Письмоносица. А, могу себе представить. Кто же это? Ты ее не знаешь. Знаю. Хинка, наверное. Какая не финка? А кто? О, Федуня. Подруга моя. А, а, могу себе представить. А да. ты не спися. Ты сначала сочинение послушай, а потом сбейся. Пожалуйста. Передай своей Дуне, что она дура. Ну, знает. Я-то знаю, и вообще вы там у себя в кружке ерундой занимаетесь. Ерундой занимаемся. Да у нас, дядя, в Кузя на самодельной трубе лучше, чем ты на покупной играешь. Кузя, лучше меня играй! Тоже артист нашелся. Коллектив набрала. Дядя Кузя, тетя Паша, теперь еще Дуня, композитор какая-то. Художественный ансамбль имени Куром Насмех. Насмех? Ну ж если на чистоту говорить, то такому оркестру, как у тебя, только молочный играть, да и то летом. Это еще почему? Мух не будет, сдохнут. Мух не будет, от вашего хора и мух не будет, и самой молочной не будет. Почему это Потому что от таких голосов молоко Молоко скист Моносицы. Давай, иди сюда! А! А! Где она? На речке! Почему на речке? Ну, пора, парам, говорю, застрял. Я. Эй, черт! Немейте ли не послать лодку? Лодки! Лодки-конопатят, товарищ Бывалов, еще на воду не спускали. А! А! Ахаткин? не пойдет. Она у этого места с детства приученные останавливаться. Пока ей кусок хлеба с солью не вынесешь, ни за что не пойдет. И что удивительно, 15 годов с ней езжу, до сих пор не знаю, кто ее к этому делу приучил. вопрос, почему я водовоз, потому что без воды и не тонем. Дай водольем, и выходит без воды, то, и тоны, и весоны. Хлеб с солью, психоз у этого Мэрина. Тебе несовестно сравнивать мой ансамбль с твоим балаганом. Мои музыканты, народ культурный, ниже щитовода ни одного человека нет. У меня неаполитанский оркестр. Неаполитанский? Странно. А я думала, что двойная итальянский. Щитоводы играют, а ты линейкой дирижим. Канцелярская крыса. Крыса? В таком случае ты? Ты? От такого ты, слышу, от такого ты, слышу, от такого, ты, слышу, от такого слышу. Дура. Читайте телеграмму. Читайте. Вы приезжаете в Москву. В Москву? Что я говорил? Читайте дальше. Несчастье. Участи. Участи. Участи. Повторите неслышно.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 Понимаю! Вашей как хорошо началось, вызываем в Москву, и как скверно кончилась самодеятельность. А там а больше ничего нет! Отвечаю. Да-да. Вместе с вами? Ну да, ты у меня перехватил. И, ишь ты! Вы здесь столько делов натворили, а я буду вместе с вами отвечать. Дурак! Ты только кричи! Отвечать буду я. А, я буду кричать, а вы будете отвечать. Согласен. Лола, вот Что ты кричишь? А что же мне не кричать, если отвечать? За это Ты должен кричать только то, что только я буду говорить. Да. Кричи! Отвечай! <свеч> Отвечаю! Кричи теперь совершенно секретно! Кричи теперь совершенно секретно! Да ты кричи теперь, не кричи! А, ага. значит кричать теперь не нужно! А, когда же кричать? Кричи теперь! Только теперь кричи, не кричи теперь, а кричи теперь совершенно секретно. Кричи теперь, не кричи теперь, а что кричи теперь, что кричи теперь. Фу, не понимаю. Да кричи только совершенно секретно. Секретно я кричать отказываюсь. Товарищи, товарищи, помогите передать телеграмму. Очень важная телеграмма. Совершенно! Секретно! Ну, давайте вместе! Ну! Секретно! Давай-давайте, громче, громче давай! Секретно! И после да. всего этого она да, еще стоит да. говорить, что какой-то там спортивный дядя Кузя лучше меня на трубе играет. Слезайте отседова. В чем дело? Кто хуже, кто лучше, не знаю. А дальше не поедете. Почему это? Потому что Кузя, я и бочка моя оно сваж. Почему это вы отказываетесь? Вы всего две недели как приехали, а берете на себя смелость говорить, что в нашем городе нет талантов. Да, ну и что? Это неправда. Таланты у нас есть. Ерунда. В этом городе не может быть талантов. Это, это у нас не может быть талантов. А вы дядю Кузю знаете? Какого дядю Кузю? Приветница Тимка, курьерский служб. Вы слышали, как она так тяну поёт? Какой так У вас никто так пить не может. Ну, чтобы так пить, 20 лет учиться нужно. Возьмите ваш велосипед. Умеет. А вот что вы сами можете? Я, может, сама и ничего не могу. А, это не важно. Я письмоносец. И вообще, я такой телеграммы передавать не буду. Не будете? Почему не будете? Потому что у нас есть таланты, и я вам это докажу. Не докажете? Нет, докажу. А -а -а. Отдайте мой велосипед. Отдайте мою газету. Ахапкин? Какой Ахапкин? Я дворник ах, ах, напугал. ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, Зови оркестры. в который оркестр? Все оркестры. Давай, давай, скорее, давай. Не подведи, Филипп Иванович. Так я еще только с не совсем выучил. Не в словах дело, а в голосе. Ты что хочешь? Ну, ну где-то а -а -а. понял. не подведи, Филипп Иванович. Попить, что есть у вас. Есть у нас старый дедовский квас, Знатоками высоко он ценит. Здесь есть кто-нибудь? Есть, конечно, есть. Вот целый квартет. Идемте со мной в ресторан. Благодарю вас, я уже пообедал. Но я не могу пообедать. Почему? Потому что там все повара перепились. К сожалению, не имею права покинуть пост. Сейчас вызову дворника. Yes, yes, наконец от меня хотите? Я хочу, чтобы вы отправили всех наших лучших ребят на Олимпиаду в Москву. Ах отправить да. вас в Москву. Да. Не выйдет. Ерунда. А, а... Сущая ерунда. Будет лучше, если вы повезете в Москву только наш оркестр. Товарищ Бувалов, слушайте вы меня. Что-что-что, я... вы говорите? О, я повезу. Ну да. В Москву? Ну да. Товарищ Трубышкин, вот вы талант. Ага. Что? Ну уж это ты... Москвы. А -а <музыка> Америка России подарила пароход. есть. Ага. Это что ваши вещи? Ага. Маловато. Ну ладно, насечки оставить вещи пока здесь. Товарищи артисты, пройдемте в салон. А вы, вы куда? Принесли вещи, ладно? Прошу посторонних очистить палубу. Вот разрешается только артистам. Товарищ бал! Это наш артист. Не говорите глупости. Это не ваш артист, а мой водовоз. Что же вы не допускаете, что водовоз может быть артистом? Может быть, чужой водовоз может быть артистом. Чтобы мой водовоз был артистом, этого я действительно не допускаю. Вот честное, благородное слово, я артист. Вот у Филиппа Ивановича он официант, он врать не будет. Вы все артисты без отрыва от производства. Товарищ милиционер, прекратите это безобразие. Выведите их с прохода. Товарищ Бывалов, я тоже артист. Поймите, наконец, товарищ Бывалов, что это мой кружок. Мы получили первое место на конкурсе и имеем право ехать в Москву. Такой же, как и они. Вы такой же, как и мы? Да мы везем в Москву Бетховена, Моцарта, Шуберта, Вагнера. А вы что везете? А мы везем, тетю Пашу ведем, дядю Кузю ведем. А, Сравни то чей-то дядя, а то Бетховен. Подумаешь, может, Бетховен тоже чей-нибудь дядя был? Бетховен дядей был? Да. Ну, знаешь, а это ну, уж слишком. Ну, вы кто такая? Стрелка. Клички здесь ни при чем. Ваша профессия. Письмоносец. Письмоносец? Так вот, пусть вас в нарком связи ведет. А я... Везу людей только моей системы. Вы кто такой? Я э, чтец, декламатор. От какого учреждения вы декламируете? Я не от учреждений декламирую. Я Маяковского декламирую. Я спрашиваю, где вы работаете? А, э, на кухне. Я шеф. Кто? кто? Повар я. Пищевик? Очистить палубу! Спасибо. Спасибо. Проходят, проходят, товарищ, товарищ. Проходите, проходите! Прялка! Прялка! Надо. А чего вам дожидаться-то? Зря время терять. Я вас через горы до Часовой доведу, а там с нашей делегацией на плотах раньше и к на Волге А до Часовой-то далеко? Нет, не очень. Я три хода. Там по болотам, лесам, да по хорошей дороге немножко. Ну, если по хорошей дороге немножко, тогда пошли, а? Ну, пошли, ребята, ну, пошли, а? пошли, ребята, пошли, ребята. всего 80 тактов. У первых скрипок в пассиве 23 такта опоздания, да еще форта вместо пьяна, авиалончели набрали, 4 целых в начале, да еще 80-х в конце. Итого, товарищи, 75 тактов чистый фальши. С таким балансом стыдно ехать в Москву. Давайте сначала. Что-что-что вы говорите, чуткое руководство? Я говорю, Иван Иванович, что вот эту фразу о чутком руководстве нужно немножко поднять. Я бы сказала так, благодаря моему чуткому руководству. Моему? Вашему. Правильно. Правильно. Товарищи, внимание! Я сейчас прочту проект моей будущей речи. Товарищи москвичи, вы видите перед собой мощный коллектив самодеятельных талантов, в основном в прощенных ведрах системы, благодаря моему шуткому руководству. Ну, как вы находитесь? По-моему, хорошо. Для вас хорошо. хе Иван. Что вы скажете, если я несколько усилю тезис о чуткости моего руководства? Товарищ бывал. Мы репетируем музыкальный момент Шульберта, а вы вам мешаете. Что это значит мешаете? Не считаете ли вы, что момент моего руководства менее значительный, чем ваш музыкальный момент Шульберта? Latаем при То, что воли широк, не а ты необъятная дорога помочь.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 Да на друга поближе, косово, что в твоем детстве как чего? Молодцы! Молодцы! Вот лечи! Мелководцы! Да как же это? Ай-яй-яй! Нас обходят? Мерзавцы! Волны! Товарищи! А там ходят они раньше нас упадут вокруг, здесь наш район будет оподорен. А полный, полный, полный, полный, полный, полный, полный, самый полный, самый полный. Самый полный. Товарищ начальник, вдвоем не справится, пару не хватает. Людей давайте. Товарищи, товарищи, пойдем на помощь нашим качеварам. Hop-com, friends! Hop-com! <laughs> Почему мы стоим? Почему стоим? Бензин вышел? Не видите ветер? Такой я человек, мастер нужен в каждом деле, я на каждой на реке. Сосчитать могу все мели, словно пальцы на руке. Ну, да, <смех> <смех> да, да, да, да, могу все мели сесть по пальцам на руке. Осторожнее, что ты делаешь? На Вы меня учить думаете Я здесь все мели знаю Хорошо, что ты прислал. Помнишь, когда мы на парове засняли, я тебе одну песню делала. Песню? Какую песню? Которую Дуня сочинила. И смоносицы наш. Дуре? Не помню. Ну, ты ее еще дурой назвал. Дурой? Теперь вспомнил, какой же я был тогда дурак. Правильно! Да чего ж ты умный, Алешка? Значит, мир! Мир! Навсегда! Навсегда! Слушай Помоги мне эту песню, Пожалуйста. Уж не думаете ли вы ее в Москву везти? Ну да. Да вы что, с ума сошли? Почему с тобой? Да вы с этой ерундой весь наш район осрамите, да еще с треском провалитесь. Как бы вы сами не провалились? Ну, это мы еще увидим, кто из нас провалится. Ясно, что вы провалитесь. Не провалимся! Не провалитесь! Не провалимся! Просто хочется рвать и метать. Он считает, что это нехорошо. Где тут стрелка? Вторая дверь налево, внизу. Эй, на буксире! Я на Мне нужен капитан! Приджак! Не могу, гражданин, снимать ваш пароход с мере. Я только что сговорил с одним капитаном. Я да каким капитаном? Вот ты где попался! Ну, бывает, ну, бывает. Вот. Это мой лоцман. Поехали, ну товарищи, ну, поехали. Да тут, что... сняли вашу калошу, товарищ начальник. Ну, а как же парусник-то, а? Парусник не в моей системе. Ну, он и тоже в советской системе. Да-да, начнем после. Остановите пароход! Как же быть, а? Остановите! Просто остановить пароход. Должно быть там несчастье. Какое там может быть несчастье, когда я здесь? Давай полное. Come and fall night! <laughs> Говоришь, письма нотица сочинила. Угу. Здорово! Надо эту песню записать на ноты и играть в Москве. Правильно, давай, да, правильно, правильно. Так записать-то не на чем. Нотной бумаги у нас на проходе нету. Да вот у товарища бывало у бумаги сколько хочешь. Только развиновать и... ее нужно. Это именная бумага. -то. Да ну, подумаешь, именно и там. Ребят, записывай, конечно, записали. Ну давайте, ну, давайте. Давай, будь. Ну-ка, стрелка, спойка нам начало-то. Стоит хорошая песня. Замечательная песня. И что главное, никто ее не знает. А мы знаем, ну, да? Вот мы ее на Олимпиаде, да. Неверно мы ее поем. Стрелка ее, здорово дело. Вот если бы спел. Чевлюга, она... Твоя Дуня настоящий талант, а песня ее замечательная песня. Ну, это уж ты хватил. Стой, пожалуйста, ты ничего не понимаешь музыку. Надеюсь, ты ей не сказала, что я ее дурой назвал. Напрасно надеешься, она слышала. Приеду домой, попрошу у нее прощения. Тебе не надо ездить, она здесь. Здесь? Где она? Сейчас я тебе ее покажу. Давай, давай, скорее. нас поздравить. У нас есть замечательный номер. Песня о Волге. Сейчас стрелка приведет композитора. А -а -а, Шульберта. Да нет, не Шульберта. А Дуню, автора песни. Подругу стрелки. А -а -а. Не вижу Дуни. Смотри, внимательней. Где же она? Здесь. не могли ее узнать. Вот ты номер. Нашу песню-то все знают. Чисть-чисть-чисть-чисть. Музычка у нас ворованная. Вот так Дуня, компаргита. Товарищи, честное слово, это ее песня. Я сейчас вам все объясню. Чего там объяснять? Дело ясное. Все, бросили, готовили эту песню, репетировали, а теперь нам, товарищи, выступать нечем. Вождут стади Олимпиады. Хорошо. А, вот Пр... Поехали, товарищ, поехали. Заварева. Ну, ладно, что я говорю? Привет! Привет, товарищи, привет! Ох, твоя Дуня! Ты не имеешь права так говорить. Ты ее не знаешь. Ее счастье, что я ее не знаю. Может, это не она песню украла? А у нее украли. исполнить свою знаменитую песню. Просит. Я не пою. А, ну тогда сыграйте. Я не играю. А как же вы сочиняете? Я, товарищи, ничего не сочиняю. Я правду говорю. Гражданин, это ваша фамилия? Моя и бумага моя. А ноты чьи? Ноты? Да. Ах, ноты! Ах! Э, э, э, ноты это я не понимаю. А эту песню вы знаете? Какую, собственно? А вот эту. Послушайте, эта песня написана на вашей бумаге. Что да? я написал? Моя. Ваша? Моя Дуня, моей системы из мелководства. Ее немедленно надо вызвать сюда. Ага. Дуня, как ее фамилия? Фамилия? Да. Ах, фамилия. Да -да. Ага. Разрешите, я напишу сам. Немедленно найти Туню нашей мелководской делегации и доставить ее в штаб Олимпиады. Бывало! Туню! Торопитесь в штабе, ждут! Ребята, ищите тут! Да. Devaitler. Не Это же наши, Белководские. Я их знаю. Ни за что не зазнаются. Надо за стрелкой послать. Стрелка-то знает Стрелка? Стрелка? Что я вам говорил? Так что ж вы мне раньше не сказали за стрелкой? Пошли, поехали, поехали. поехали, Мне необходим вы в штаб. Дайте мне лодку. Вот так сейчас нет. Если вы сейчас же не отправите меня в штаб, я поплыву с совах. Стрелка! Где стрелка? Что случилось? Страшная неприятность. Кстати, узнали про песню. Срочно нужна стрелка. Стрелка! Стрелка! стрелка? Сейчас, сейчас, сейчас. Боже мой мой, мой. Нужно говорить, что это ты. Гражданка укажет нам Дуню, которая сочинила песню. Не сознавайся. Дуню, давай, давай, давай. Товарищи, что хотите со мной делаете, но эту песню сочинила... Волгой веневал, да на кёв было. Я ты не могу ее в таком виде Песню. это ей по Больше Сулию Петрову. Он Никогда не буду с тобой спорить. Значит, мир, мир, навсегда. Навсегда. Чего ж я тебя люблю? Алше. Хотя ты этого не поймешь. Я? Да. Не пойму. Ну, знаешь, с таким характером? Значит! Значит! Нет нигде! И носи по ходе нет ни, ни стрелки, нет и тропышки Ну, а а как, нет. нашли? Ну, нигде нет. Товарищи, ждать больше нельзя. А вы без нее спеть можете? Да может, да можем, можете да. Можете, давайте на сцену. А, Агаткин, Филиппович, Нина, помешал. Давайте, давайте, ребятишки, давайте, давайте, пошли, пошли. Товарищи, сейчас будет исполнено... Песня о Волге. Автор, где автор? автор? Успокойтесь, товарищи. Была бы песня, автор найдется. <звук> Не выйдет, товарищ Балав. Чтобы так петь, 20 лет учиться нужно. Что вы говорите? А, я говорю, очисти Палову. Друзья, Женя, ты думаешь, что я люблю тебя меньше, чем ты, меня? Конечно, меньше, конечно, меньше. Я больше. Я Я Ты, бедра, Ты, Значит, да. так! Так. Так. Так, да, Значит, так! так! так! Значит, так! Значит, так! Значит, так! Значит, так! Стрелка! Вот она! Стрелка. Смотри, смотри, Астропай, О, ты, О, Наконец! Уже конец? Нет, нет, нет, нет. Покидать места вам рано. рано. Рано! Разрешите нам с экрана вам сказать десяток строк. Что бы я Сторожно старались, старались! Сторожно! старались, и Не надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, таких, как надо, может быть, и немного найдешь. Но любой из надо, Похож. Часто мелкие мысли, и чувства, Плесень старых безрадостных лет. Нам мешают в труде и в искусстве. Замедляя таланту проспех. Старый к вам убрать не долго, Лишь петлю И наша дорога, как волна широка, In our song, our song